В большом доме всегда много разнообразной одежды. И поводов ее запачкать. Каждая вещь любимая и всегда волнуешься, не останутся ли пятна. Поэтому Фаберлик приготовил для вас нечто особенное. Эффективен против пятен, как стиральный порошок. И деликатен к вещам, как гель. Жидкий, концентрированный стиральный порошок «Дом Фаберлик», флакон которого соответствует большой упаковке обычного порошка. Инновационный комплекс энзимов быстро и эффективно растворяет загрязнения, а запатентованные полимеры предохраняют от выцветания темной ткани, препятствуют появлению серого оттенка на белом белье и сохраняют насыщенность ярких красок цветных вещей. Жидкий стиральный порошок полностью выполаскивается, не оставляя следов, и ваши вещи выглядят как новые. Жидкий, концентрированный стиральный порошок «Дом Фаберлик» для белых, темных и цветных тканей. Живите красиво, а о чистоте позаботится «Фаберлик».